Приветствую! Сегодня у нас 5 сентября и мы начинаем свой ежедневный обзор рынка. Начнем мы его с индекса S&P 500. Yes. На выходных Северная Корея испытала свою водородную бомбу. Это молниеносно сказалось на фондовом рынке Америки. В частности, пострадал и индекс S&P 500. На данный момент мы можем наблюдать, что цена пробует закрыть данный гэп и Постепенно, планомерно таким пилообразным движением растет наверх. О чем это может говорить? О том, что есть вероятность, что набирает позицию в шорт. Не факт, что хватит топлива для движения наверх, поэтому я бы порекомендовал в ближайшие 1-2 дня попробовать найти точку на вход от уровня 24.75. Это очень хороший уровень. Если вы посмотрите на историю, он неоднократно удерживал цену от дальнейшего движения наверх. В принципе, он и сейчас может это сделать. Плюс мы видим, что в, п... в пятницу он перед закрытием прошел большой достаточно объем, здесь на 2500 контрактов. Это может говорить о том, что здесь есть определенный крупный участник рынка, который может удерживать данную позицию, и он будет защищать ее. Что касается потенциального входа. 24.75 с небольшим запасом в один тик, а потенциальная цель 24.61.25. Это, в принципе, такой внутридневной, либо трейд, разбитый на два дня. Потенциальные цели, более, скажем так, глобальные, это область 24.56, 24.52.25 и область 24.43.50, 24.38.50. Если мы говорим о потенциальном движении в лонг, он, безусловно, возможен, но на данный момент это порядка... Вероятность порядка 20%. То есть, да, безусловно, мы можем попробовать вновь пойти к уровню 2500. Вопрос только, хватит ли у нас силы и топлива. Точнее, у цены. А данный момент, при э, такой нестабильности на рынке, при такой, э, скажем так, при таком давлении и при вероятности начала боевых действий, фондовые рынки будут оставаться под давлением плюс S&P500 уже давно выглядит как мыльный пузырь, я предпочитаю в первую очередь искать шорт. 2500 безусловно уровень интересный, возможно мы когда-нибудь к нему дойдем, но не уверен, что это будет на этой неделе. Поэтому в приоритете продажи от из данной области. Данная область это вот, у нас 24.71.75 и 24.75. Итак. Продолжаем. Двигаемся дальше. Золото. Что касается золота, золото точно так же, только с обратной корреляцией. В лонг открылась гэпом. Мы наблюдаем здесь разрыв. Цена попробовала частично данный гэп закрыла. И мы сейчас наблюдаем попытку движения наверх. Помимо прочего, пару часов назад мы могли наблюдать снос стопов. Здесь прошло порядка 650 контрактов и цена пока откатиться наверх если это действительно были стопы крупного участника рынка который он прятал вот за этот объем то мы можем ожидать дальнейшее движение наверх к уровню 13.55 что касается возможного движения вниз оно безусловно возможно в первую очередь я ожидаю при нисходящей тенденции движения к уровню 13.33 13.31. Вот из данной области я бы рекомендовал искать покупки. А, то есть вот 13.33, 13.31. Стоп логично ставить в районе 13.28. Что касается потенциальных целей, это 13.55, как я ранее озвучил, и 13.60. Наиболее интересно для нас цель. Безусловно, мы можем также встретить сопротивление в районе 13.50. Это круглый уровень, и есть вероятность, что продавцы будут данный уровень защищать. Что касается потенциального движения вниз, дальше данных областей я пока движения вниз не вижу. Тем не менее, если все же что-то на рынке поменяется и цена пойдет дальше вниз, ниже, то наиболее интересные области как поддержка это уровень 13.25 13.24 то есть данная область которая может остановить падение и не дать цене упасть ниже. Как итог. Ищите покупки по золоту на ближайшую неделю от уровня 1333-1331 с целью 1355-1360. Вот такой план по золоту. Движемся дальше. Нефть. По нефти план простой. Искать покупки. Я думаю... Многие из вас смотрели, видели в новостях, что происходит у меня в Уфе. То есть вчера всего 4 часа пошел ливень с градом, и это затопило дороги до 1 метра. В Америке все было намного хуже, поэтому есть вероятность, существенная вероятность, что цена и дальше будет расти. В принципе, мы уже наблюдаем, что цена дальше растет. Это может говорить о том, что в среду мы увидим реальный дефицит как бензина так и непосредственно нефти сырой и это даст хороший толчок для движения наверх если говорить по потенциальным целям наиболее интересный вход на сегодня был уровень 4760 но как мы видим цена уходит от него не дожидаясь то есть мы видим что вкинули по рынку big print на тысячу с лишним контрактов он у нас работает как как объем продавливающий, и цена уходит дальше наверх. То есть мы даже не протестировали середину данного бигпринта. О чем это может говорить? Мы движемся сразу к целям. Какие у нас цели? Во-первых, 48.20 и снос вот этих стопов. Вторая цель 48.55 и снос вот этих стопов. В связи с чем, на каждом из ценовых уровней можно пробовать аккуратно, потому что это будет вход против шерсти, зашортить. Лично я против такого Варианты я бы подождался. Коррекция вниз, затарился в лонг и продолжил движение наверх. Потенциальное движение в лонг у нас, если все-таки мы конкретно развернулись, то это, во-первых, снос вот этих стопов, это движение к уровню 49 и к уровню 49.55. Дальше будем посмотреть, насколько хватит данного энтузиазма у покупателей. Как итог. По нефти на ближайшую неделю я рекомендую искать покупки от уровня 47.60-47.75 с целями 48.20-48.55 и основная глобальная цель, две их это 49 и 49.55. Давайте даже вот так отметим. Вот такой план по нефти на ближайшие несколько дней. Движемся дальше. Фьючерс на евро. Здесь все просто. Мы до сих пор наблюдаем развитие событий фикс-префикс. Мы ожидаем цену все так же вниз. Поэтому план не меняется. Ищем покупки от уровня 1.18190 и 1.17600. То есть от этих уровней мы ищем покупки. Что касается потенциального Шарта, да, откуда стоит а, зайти в продаже. В первую очередь это уровень 1.19.220, и сегодня уже точка на вход была. Во вторую очередь я бы дождался выхода в данную область и при ретесте уровня 1.18.900 я бы попробовал зайти в продажу но это будет немного рискованно. Поэтому по той простой причине, что здесь у нас есть область поддержки и мы можем попробовать сделать какой-то фентушами и уйти отсюда наверх. Но по идее не должны. То есть, по логике вещей, мы э -э цене необходимо вернуться в данную область, набрать новое топливо. Если э -э если инвестор желает увидеть увести цену дальше наверх, то необходимо набрать новое топливо именно вот в данной области. Вполне допускаю, что как раз в этой области мы можем флетить несколько дней, набирать позицию, набирать топливо, обманывать ритейл, и же потом импульсно, возможно, какой-то новости мы уйдем наверх. В первую очередь, снося вот эти стопы, то есть у нас движение, у нас потенциал движения это 1.2900, 121 То есть вот в эту область в первую очередь цена может быть отправлена. Плюс не забываем про данную область, здесь мы можем стрессить сопротивление. Но будем посмотреть. В любом случае нам сначала необходимо дождаться цену вот здесь. По иене. По иене не все так однозначно, потому что мы находимся в такой, скажем так, скользкой области, где э, ярко выраженного импульса и ярко выраженного, выраженной направленности движения цены нету. Поэтому я рекомендую. Пока сидим на заборе, ждем хорошего импульсного движения, при коррекции берем либо лонг, либо шорт. Визуально я постарался оба варианта объяснить. То есть при движении наверх ждем вот данную область поддержки сопротивления, при коррекции входим от уровня 91.965 и дальше движемся в область 92.240. Либо даже возможно... Обновление стопов где-то 92.500. В принципе, лимитки как раз здесь уже стоят у маркетмейкера. Если мы говорим про движение вниз, оно менее вероятно. Тем не менее, при движении вниз нам необходимо дождаться, чтобы цена закрепилась ниже уровня 91.130. Допускаю, что цена может сходить вот сюда, 9870 до месячного паца при коррекции либо от уровня 91 130 либо повыше от уровня где-то 91 330 пробуем продавать к плацу контракта да это 90 200 но пока данный вариант он менее вероятен поэтому пока голосуем за покупки и дальше будем смотреть наблюдать как будет развиваться событие канадский доллар смотрите по канадскому доллару, опять же таки, не все однозначно. Цена находится вот в этой куче моле. То есть корзина очень огромных бигпринтов, кластерных вливаний. И пока цена окончательно не определилась, а куда же она желает пойти. Я бы также порекомендовал дождаться выхода из данной области. Как вариант, мы можем пробовать искать покупки, допуская, что нефть поддержит канадский доллар и он продолжит рост. В связи с чем, я бы порекомендовал искать покупки в районе VCO 0.8, 0.40, 0.8, 0.45. Вот он, желтый уровень. Также... Есть смысл дождаться более, скажем так, точного входа. Но, опять-таки, далеко не факт, что цена сюда дойдет. Спустится 0.8 ровно. Опять же, это будет зависеть, в первую очередь, от э, инвестора, насколько покупатель агрессивен. Если он, безусловно, агрессивен, у него есть фи финансы, то мы уйдем вот из этой области дальше наверх. Потенциал движения у нас, во-первых, каждая из этих э, групп лимиток, это у нас... 81.30, 81.60 Ну, я думаю мы можем сказать выше, это 81.850 и 82.350 поэтому предварительно на эту неделю я жду набора позиций а дальше мы пойдем наверх и последний сегодня, это у нас британский фунт точно такая же ситуация как и по иене, как и по канадскому доллару, даже больше по иене дожидаемся выхода из вот этой скучной области. В принципе, импульс у нас есть. Дальше мы будем пробовать искать покупки в первую очередь от уровня 1.29.30. Опять же, стоит посмотреть, а как мы отреагируем на эту область да, на этот подс месячный. Если мы прямо сейчас резко и быстро откатимся, не рекомендую искать покупки. Лучше все-таки подождать. Честно говорю, я бы все выхода вот куда-то сюда, в район 1.29, возможно, даже 80, чтобы мы снесли большую часть стопов, плавным движением скорректировались, а дальше зашли на продолжение тренда. При условии, что данный ценовый уровень не удержит, и по каким-то причинам фунт у нас пойдет дальше вниз, то данный уровень 1.2930, при условии, что цена уйдет куда-то сюда, он будет являться областью сопротивления и стоит искать продажи. Но в первую очередь по фунту стерлингов я жду роста, то есть я жду движения дальше наверх. Опять же таки, смотрите, у нас в свое время сформировался фикс префис он глобальный, формировался порядка месяца, в связи с чем, основное наше движение в эту область, давайте вот так выделим, вот в эту область у нас основное движение да мы пробовали, мы уже тестировали вот этот уровень в районе 1.30 и мы могли неплохо продать, тем не менее я считаю что движение дальше наверх оно возможно и вполне допускаю что оно сможет закрепиться, то есть как минимум мы можем увидеть повторное движение, но не к плацу, а даже выше то есть можем увидеть флэт и если повезет, то мы можем увидеть дальнейшее движение волонка Опять же таки, тут многое будет зависеть от э, американского доллара и от, той, и от той ситуации, которая возникает между США и Северной Кореей. Если эскалация конфликта продолжится, я допускаю, что фунт продолжит движение наверх при прочих равных условиях. Напоследок, не забывайте подписываться на наши социальные сети ВКонтакте, Фейсбук, YouTube. Ставьте колокольчик, чтобы вам приходило оповещение, вы не пропускали наши ежедневные обзоры. Также, как вы видите, мы постоянно выкладываем новости, действительно важные, которые могут повлиять на тот или иной финансовый инструмент. Помимо прочего, если у вас есть интересные мысли, если вы не согласны с тем или иным обзором, или вы считаете, что рынок пойдет как-то по-другому, не стесняйтесь, пишите свои мысли, присылайте скриншоты или присылайте видео. Мы все посмотрим, устроим аргументированный диалог. Я думаю, каждый из нас получит свою пользу. Не забывайте, что все это делается в первую очередь ради вас, чтобы вы торговали в плюс, чтобы вы, чтобы вы не пропускали торговые возможности. Но тем не менее, многое также зависит от вас, в связи с чем. Не забывайте, пожалуйста, введите торговый журнал, работайте над своими ошибками. Не входите в те входы «Авось повезет», то есть работайте исключительно по вашей торговой системе. Не бойтесь входов, да, то есть не бойтесь, проанализируйте свою торговлю, и если она показывает хорошие результаты, доверяйте ей и входите точно так же, как вы делаете это на истории. Тогда все у вас будет получаться. На этом я прощаюсь. Благодарю, что смотрите нас. Всем спасибо, всем пока-пока. До завтра.